Сегодня у нас будет картошечка. проверить, вообще много ли крахмала в картошке? Ладно. Офигенно. С этим разобрались, Проверим. правильно? Разогрел, разогрел, разогрелось ли масло. Нам понадобится лбуря. Что-то я много начал базарить, по-моему, да? Короче, поехали. Друзья, всем привет. Вы снова на канале «Вкусняшки от Яшки». Вот. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, ну, конечно же, подписываться на канал. Мы, мы благодарим вас. Спасибо вам. Спасибо. Вот, сегодня у нас будет. Картошечка. А что мы будем делать с картошечкой? Ну, будем ее жарить. А как мы будем жарить? С луком мы будем жарить. Но немножко не как Обычно просто покрошить и на сковороде пожарить. Ну хотя это тоже будет на сковороде. Ну да ладно. В общем, сегодня мы будем готовить драники. А, существует, на самом деле, очень много вариаций, как это сделать. Кто-то их делает, в интернете показывает, добавляют муку. Но, на самом деле, странно, потому что, ну, это, типа, должна быть картошка, а не оладьи с картофельным вкусом. Вот. Кто-то добавляет яйцо. Но, опять же, типа, зачем яйцо? все таки это же не омлет. Знаешь что, мы, конечно же, добавим туда лучок. Вот, у нас плюс-минус килограмм картошки и вот такая одна, ну, такая мощная, весистая луковица. Вот, что нам для этого понадобится? Короче, есть несколько вариантов. Итак, вариант один. У всех, я думаю, на кухне есть такая штука, называется натерка. Но есть небольшой минус, что вот эти отверстия, самые большие, они, но они слишком большие. Остальные, ну, они остальные прям реально слишком мелкие для драников, и это получится консистенция такой каши какой-то непонятной. Короче, это нам не подходит точно. Вот такая штука. Это терка для мор морковки по-корейски. Вот. Она делает офигенные, на самом деле, такие волоски, прям, которые надо. Но, честно, это довольно-таки долгий получится процесс, и... Что-то не особо хочется этим заморачиваться. Это как-то долго. И самый правильный, как я считаю, это вот такой вариант. Я думаю, сейчас уже у каждого в квартире есть кухонный комбайн, блендер. И есть вот такие вот на него насадки. Хоп, хлобысь и помчали. Вот эти вот, эти вот штучки, вот эта терка, нам сделает те самые волоски, которые нам нужны. И это будет зачетно. Вот. Ладно. С этим разобрались, правильно? Вот что нам теперь нужно сделать? Нам нужно, естественно, почистить картошку и почистить лук. Еще один момент, чтобы у нас картошка. Все прекрасно понимают, да, что если мы сейчас почистим картошку, у нас ее килограмм, она у нас быстро начнет окисляться, менять цвет и т.д. и т.п. Вот что нам нужно для того, чтобы этого не произошло? Либо кидать ее в воду, но так как мы ее будем про... проходить, проводить через терку. Вот. Воду мы туда добавлять не будем. Тем более, вода нам вымоет часть крахмала. и Естественно, потом у нас может уже не получиться сделать нормальные драники. Поэтому нам понадобится лук. Вот. Лук мы сейчас почистим. Почистим потом картошку. И первым делом мы в блендер запихаем лук, чтобы он уже был там. И потом уже будем закидывать туда картошку. Лук, благодаря своей кислоте и жидкости, которая в нем, он не даст окислиться нашей картошки Короче, что-то я много начал базарить, по-моему, да? Короче, поехали. Чистим лук. Так, для начала чистим лук. Нам тут не нужно его там как-то нарезать или еще что-то. Просто нам нужно его почистить. Поэтому хлобысь-хлобысь. И вот так по-быстрому, по-резкому очищаем наш лук. просто снимая верхний слой. Все, отлично. Лук почищен. Убираем его. Ну, а с картошечкой придется, конечно, немножко потрудиться. Пока лук уберем в сторонку. Приступаем. Просто берем и начищаем картофан. Кстати, есть такая штука в интернете, типа рассказываешь, как проверить вообще, много ли крахмала в картошке. Сейчас на следующей картошке проверим, работает или не работает. Я еще на самом деле не пробовал эту методу. Сейчас попробуем. Самые вкусные драники, кстати, я ел, когда ко мне приезжал брат из Белоруссии, двоюродный, и он готовил драники. Блин, на самом деле офигенные были драники. Ну, почему-то говорят, что, в принципе, это белорусское блюдо. А ну-ка, проверочка. Берем картошку, режем ее пополам. Типа вот так вот. Трем-трем-трем-трем-трем-трем-трем-трем-трем-трем-трем. О, видите, выделяется, начинает выделяться белый сок. Это тот самый крахмал. А ну-ка, держится одна за другую. Офигенно. Походу работает все продолжаем короче чистить так ну что картошка начищена все отправляем первый лук закидываем сначала лучок туда а потом у нас пойдет картофанчик все погнали Что у нас то получается офигенно получается так сейчас мы это пересыпем и продолжим ну короче видите вот такие вот волосики должны получаться вот такие можно конечно чуть было бы меньше если была бы другая черочка чуть поменьше было бы вообще идеально ну в общем вот такие вот волосики ниточки грубо говоря все картофанчик натерли теперь берем свежемолотый перчик добавляем соль естественно все теперь это перемешаем хорошенько и разогреваем сковороду так ну чё фигачим маслице на, на разогретую сковороду можно конечно по правильной технологии жарить на сале но мы этого не будем делать мы пожарим просто на масле все сейчас масло чуть разогреется Конечно, можно было и отжать нашу картошечку, но я что-то вижу, что она не прям сильная, такая мокрая-мокрая, поэтому, я думаю, не стоит этого делать, все получится зашелись. Так, как проверить, разогрел, разогрел, разогрелось ли масло? Берем такую картошечку. Видите? Масло разогрелось. Берем прям ложку и швыряем сюда. Ждем вот так вот сейчас, минуточку они схватятся. Хотя ну, а уже вот начали схватываться. И будем переворачивать. что это вообще кривой получается, ну да ладно. Чё, попробуем. Ну что драники готовы будем пробовать кстати я думаю слышно да никогда не ешьте драники без без чего конечно без сметаны поэтому берем сметанку так хорошенько сдабриваем сметанкой и пробуем это офигительно это реально офигительно оно, ну, я думаю, услышали, какая корочка а внутри они все-таки такие еще немножко мягенькие но это за счет того, что нужно угадать с толщиной драника и, ребята, ни за что, серьезно не надо добавлять туда ни яйцо не муку. Можно добавить единственное немножко крахмала для того, чтобы лучше схватилось. Вот. Ну, по факту, оно и так отлично схватывается, все нормально. Формируйте просто более-менее аккуратные дранички. Вот. И будет вам вкусно. Вот. В общем, пользуйтесь, пробуйте, готовьте. Реально попробуйте сделать без муки, без яйца, именно вот так. Добавьте просто лука и соль с перцем. И все и обжарьте я думаю вы будете удивлены они будут иначе нежели чем с мукой либо с яйцом это абсолютно по-другому короче не забываем подписаться прожать колокольчик естественно поставить свой лайкосик ну и написать свой комментарий когда попробуете как вам ну и все до новых встреч